Привет, ребята! Сейчас я расскажу вам одну очень поучительную историю про доверчивое земноводные. Чему эта история поучает, я правда не совсем понимаю, ну да вы сами разберетесь. Значит, дело было так. Царевна лягушка. Поцеловал принц царевну лягушку. Сыграли они веселую свадьбу и жили долго и счастливо. Царевна лягушка Я так и подумал ты посмотри, какого я принца себе чудесного нашла. У меня никогда не было такого красавчика. Так, отговаривать смысл есть? Книгус, Фикус, Заперикус. Ну, может, сейчас повезет. Успеть только бы успеть. Ну наконец-то ей повезло. А, да. <связывая> <связывая> Вкуснейшие лягушачьи лапки от французского повара Жульена Легунсона. А, а не успел! Не, не успел. Книгус Фикус заберикус, вот <соединяющий> <соединяющий> дорогой, а где мы будем с тобой жить, когда поженимся? Mm -hmm. Во дворца. Хм. Это просто то, о чем я мечтала. Во дворце. Потапица, потапица, потапица, потапица. Потапица, потапица. О, ребята, вообще я в какую сказку попал-то? Где царевновикушка? Да, давайте забросим ну? его в окно спящей красавицы Пусть поцелует и разбудит окреянство Спящей красавицы? Эй, вы вообще о чем? О, ну что, еще раз? Еще! Эй, ребята, я здесь вообще ни при чем Пустите меня! Это не та сказка Туда вообще, вообще не туда попал! книгус, фигус, заберегус! Вы, конечно, думаете, что я куда-то пропал, затерялся. Это глупости. Я всегда попадаю туда, куда нужно. Ну, иногда не с первого раза. О, ресторан французской кухни «Дворец». Только бы не съел, только бы не съел, только бы не съел. Дорогой, я влюбилась в тебя с первого взгляда. Я думаю, нам стоит пожениться сразу, прямо сегодня. Конечно, дорогая. Да, и еще мне нужно красивое свадебное платье. Кто же это мог быть? Я ведь никого не жду. Да-да, <связать> прошу вас, входите. Я корреспондент. Мне нужно взять интервью у великого Жулиана Легунсана. О, вы прямо по адресу. Конечно же, это я. Великий повар французской кухни. Мастер вкуснейших блюд из лягушачьих лапок. Немедленно предъявите документы на ваш ресторан. Я из передачи Контрольная проверка. О, о, о, о, о. Что это у вас за паутина на поварешках? А? Что это у вас за непонятные животные? И почему на люстре паук? И вы за это ответите! Я вынужден закрыть ваш ресторан! Выпустите меня! Выпустите меня! Не Слышка. это, умоляю вас Ресторан все, что у меня есть <ом sospelles> хм, Ну тогда я заберу у вас Эту кастрюлю Да, забирайте Это чудесная кастрюля Забирайте Эй, ничего тут Ты чего это врываешься Личную жизнь мне портишь Жениться не даешь А, волк Волк? Волк? <с> <плод Umk> Эй, любимый, догоняй меня! Меня украли! На помощь! На помощь! Уйдешь! Не уйдешь! Книгус, <свистит> Фигус! Ну, неужели ты не знаешь, что французы едят лягушек? Ты чуть не погибла! Серьезно? Ничего себе! Никогда больше не буду связываться с французами! Ну вот, опять никакой морали! Главное, что все хорошо кончилось! Конец, вроде бы! Грим! Ура! Я теперь буду делать только жюльен из грибов. С лягушками слишком много мороки. Не зря же я великий жюльен лягунцов.